Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас эквализация. В первую очередь, что хочу сказать, эквализация и все вообще, в принципе, остальное, все это зависит от самой песни, арт аранжировки, минуса, вообще от всего. Поэтому нету такой крутилки, которая справится со всем. Даже если вы покупаете пресеты, их приходится самому докручивать в любом случае. Вот. Еще хочу что сказать, я много кому говорил и говорю, что э, есть люди, которые акцентируют свое внимание ну, на компрессорах, да, в плане частот, ну, частотных характеристик вообще за место работы там с эквалайзером, вот я же акцентирую свое внимание на эквалайзере, но не забываю про конечно же э, сами компрессора и вообще в общем я объясню попозже почему так еще ребята говорят Сань блин у тебя так хорошо получается сводить вокал блин сидит микси классно воздушно и прям очень хорошо звучит то есть всему виной конечно же эквалайзер у меня вот и очень много времени ему уделяю давайте посмотрим что у нас есть по традиции Сочи клепса Лишь глубокий капюшон, но ладонях и не я. Я ранен, ты слышишь, откуда шу. Хоть ношу себя во сне, но сон остался непонятным. Что мы слышим? Слышим, то что минус с вокальной партией с ведущим вокалом он не конфликтует. То есть ничего друг там друг другу не мешает, в принципе, да какие-то даблы эффекты да, которые есть там пространственная обработка тоже не мешают вокалу и вокал им тоже не мешает и как бы но все равно даже с учетом того что они там как-то на заднем плане ну они в принципе слушабельно их слышно а основная партия их не перебивает опять же всему вину эквализация вот ребят по части компрессора да я уже сказал вообще конечно же я ну я не знаю я думаю лучше компрессировать чем эквализацию проводить все убирать вот эти вот всякие артефактики всякие резонансы да можно делать это с помощью компрессора я уже показывал у меня есть видео почему так я не знаю объяснял или нет по-моему объяснял уже видео то есть если мы Вырезали чисто туда, которая нам не нравится. Мы ее вырезали, ее больше нету. Все, ее больше нету. То есть, а частоты у нас могут быть как и вредные, так и полезные. Вот, тут вот она вроде, блин, и мешает, но без нее вот что-то вот не хватает. Поэтому есть компрессор, да, мы вешаем компрессор, мультибанд компрессор, да многополосный компрессор выбираем какую-то частоту с которой да мы хотим поработать или которая мешает или которая нужна нам вообще просто да вот в данный момент мы ее компрессируем она как бы становится тише там и по динамике да вообще там но ее как бы и слышно в принципе она никуда не ушла то есть вот в чем разница и я думаю что как бы лучше делать это компрессором вот значит выключаем мы выключаем Наш ProQ. Обалдительный просто плагин. Слов нет. Но еще что могу сказать? Выбирать надо там не конкретно постоянно одним и тем же пользоваться, потому что, как я уже сказал, все зависит от исполнения, от оборудования, от микрофона, да, от всего вообще буквально поэтому какой-то допустим такой плагин он там может не помочь в общем он не подходит просто сюда да хотя принцип да один и тот же у как бы плагинов да у компрессоров всякого разного стиля там да но принцип у них один и тот же но звучание у них разное и функционал тоже э -э вот э -э давайте послушаем сейчас выключим пространственную обработку и послушаем так вот это дело все. Стапоемы отрывок бреда. Это снова все в куплетах. Так сложно говорить об этом круглом. Стапоемы отрывок. Бряда. Сразу мы слышим, что нос появился, да? Все, по части того, так спрашивали у меня. Почему я вешаю, вот, то есть я тут вырезал частоты какие-то, хотя тут еще место есть, да, ее повырезать. Я вот смотрите, допустим, знаю то, что у меня э, в моем микрофоне вот эта частота в районе 3000, она просто железо. Слышно, да? Но убрал я его на другом плагине. Почему? Потому что я... Сейчас объясню. <с> То есть, смотрите, предварительно я вешаю всегда, почти всегда. Ну, в большинстве случаев, лимитер. Э, для того, чтобы... Вот я записал тихо, мне ни хрена не слышно, да? А мне же надо услышать резонансы там и все остальное. Я этот повешил, все, у меня он стал более громче, и, соответственно, я могу уже работать с ним, да? Все. Начинать оперировать его. То есть, мне уже больше слышно. Все. Вешаю вот этот плагин, да, он Кон не конкретно для того, чтобы он подал громкости Я мог дальше работать, типа, с эквалайзером В принципе, да Но еще он сам по себе мне нравится, как звучит Вот, ну и опять же, он стал погромче И уже здесь я уже могу услышать Эти частоты, которые мне противны Я их вырезаю Все, и дальше по такому же принципу Ну, после этого я вешаю Не всегда эквалайзер для добавления Частот для ясности и так далее то есть, что? Я здесь подрезал нос. У меня конкретно вот на этих частотах нос вот шнапак. Вот такой вот, вот дуется. Все. 2 кГц. Чуть-чуть убираю. чуть чуть Железо. Железо тоже. 4 для ясности. Более читаемости в, в минусе. 8 в принципе также И для воздуха. Вот 16К. Все. Выключаю аналог. Но, опять же, говорю то, что не, не всегда я вот этими плагинами, именно вот этим эквалайзером пользуюсь. Именно в этой песне мне показалось то, что он подойдет. Собственно говоря, и все. Дальше все по такому же принципу. Все, все, все буквально, вообще. То есть, ну, ничего тут такого нету, чтобы вот... Я как бы не заканчивал там музыкальную школу, как я уже говорил, проходил курсы. Мне они как бы сильно не помогли, если честно. Просто кивал головой. Ни хрена не понятно, потому что все любят, ну, как бы умными словами поговорить. Я это все понимаю, но я этого не понимал. Вот. И поэтому я начал сам учиться и все пытаюсь объяснять людям, вот, да, которые... ну Хотят просто услышать без слов там и всего там всякого просто находите как пользоваться все остальное это со временем придет вот я вот допустим года три назад два я не ну, не слышал частот который вот не мог, понять не мог чего мне не сидит все вот это вот влияет вот все все все все все здесь я тоже да там вырезая если что-то тут вот, у меня автоматизация вырезал, да, то есть если бы я вот это не вырезал, он бы не, не там этот был там дабл, он бы там не сидел бы там в затылке, да, и не. как бы ну, вообще он бы не звучал так, нормально, понимаете, все всему виной эквализация, вырезаю частоты, добавляю частоты, все, вырезаю плохие частоты, которые мне не нужны, которые мне не нравятся, добавляю хорошие, но как бы между ними типа в шахматном порядке я напихиваю еще всякие плюшки чтобы это было как-то сатурировалось все и было еще еще еще яснее из компрессирований то есть вот так вот собственно говоря все ребят э -э кому что непонятно задавайте вопросы пишите не забывайте заказывать сведения если кому нравится ну вообще кому нравится как я свожу заказывайте вот, очень буду рад, если будут подписки и комментарии, желательно положительные, ну и от критики я тоже в принципе не отказываюсь. Так что всем пока, доброго, <дых> будьте счастливы.